Обращаясь к истокам, и точно так же назвал свою выставку Семен Леонидович Кожин к истокам. Вот, обращаясь к истокам своим, хочу сказать, что именно Начиная с 1753 года, этот род, давая начало строению на этой земле, то есть позводя особняки, созидая здесь жизнь, созидал здесь и вот эту духовную атмосферу. Но мне очень приятно, что сегодня в такой, так сказать, погожий день все-таки здесь собрались люди, которые неравнодушны к своей истории, неравнодушны к культуре, к искусству. который он передает потом своему сыну Ивану. Иван, Иван. Самое главное, что вот здесь, вот, когда я, мы изучали вот, фамилию Кожених, вот имена передаются там брат на брата, там разные, но самое главное, что они были несколько сыновей, там восемь детей, там семеро сыновей и так далее. Вот эти две сестры, совершенно удивительные две сестры. Хочу сказать вам, что, конечно, каждый раз, открывая очередной вечер», который посвящен вот этой вот нашей родной книге «Стараканюшный дом 4», вот, дом 440 нужно. Я на землю смотрел с голубой высоты. Я люблю это весь. на просьбы и самое самые трудные минуты на помощь. Буквально в кратчайшие сроки была восстановлена библиотека, и это очень отрадно, что мы в Алакжане помогаем друг другу и не только в праздничные дни встречаемся, но и когда людям необходима вот такая конкретная помощь. Объявляется благодарность за участие в акции, по сбору книг для сгоревшей библиотеки поселка Гремячий. Большое вам спасибо от всего Владовства спасибо. спасибо. Мне очень запомнились ваши слова. Вы правы. Фамилию можно носить любую. Но что ты делаешь? Вот, наверное, вот это главное. Так что спасибо вам большое. Вам спасибо. Oh. <laughs> У нее машина, есть. У нас Я хочу показать, как она работает. Я хочу Пойдем в поисках, Пойдемте, я вас 1953 -го года сохранилась. Так, дорогие друзья, я прошу вас, вот внимание сюда, по-моему, по-моему так все, да, все присутствующие э, здесь. На это праздники на нашем уже. И самое главное, что среди нас мы дождались из нашей, как говорится, суетливой, терпеливой и Москвы. Вот. Мы выжимаем все соки для того, чтобы собраться вместе. Москва никак нам это иногда не дает, но тем не менее Сереон Леонидович Кожин здесь. Давайте поприветствуем его. которые здесь обитали совсем недавно и которые, слава Богу, могут нам сегодня что-то сказать немножечко о себе и об этом доме. Но, обращаясь к истокам, и точно так же назвал свою выставку Семен Леонидович Кожин, к истокам, вот, обращаясь к истокам к своим, хочу сказать, что именно начиная с 1753 года, а может быть и раньше немножко, было отведено вот землевладение именно роду Кожина. Ну, перед вами один из представителей этого рода. Это первое. Это самое главное для нас. Этот род, давая начало строению на этой земле, то есть возводя особняки, возводя, созидая здесь жизнь, созидала здесь и вот эту духовную атмосферу. Ну, мне очень приятно, что сегодня в такой, так сказать, погожий день, все-таки здесь собрались люди, которые неравнодушны к своей истории, неравнодушны к культуре, к искусству. И мне хочется э, поблагодарить уважаемого художника Семена Леонидовича за то, что он доставил, себе, доставил мне сегодня радость видеть эти картины. Потому что, вы знаете, сейчас вроде бы такое э, считается, что благоприятное время для искусства, такой всплеск вот, всего... Э, всего Всякого рода искусств, но как редко мы видим вот, э, живопись, которую э, вот я не специалист в живописи, у меня отношение потребительское. Вот я вижу э, передо мной окно, вот такой очень в духовный русский мир, русской природы, в самом лучшем смысле этого слова, и так сказать, другие э, регионы представлены на картинах. Э, Семен Леонидович, но все это, в этом есть нормальное духовное человеческое начало, нормальная традиция и то, что может воспринимать человек, не подготовленный к тонкостям живописи, а просто способный чувствовать искусство, чувствовать природу, чувствовать чувствовать вот то духовное, что есть, потому что хотя мы живем в таком мире э, непознанном э, и таком во многом для нас загадочном, но в то же время так сказать, мы чувствуем, и у нас есть чувство Родины, и оно вот выражается в творчестве лучших так сказать, э, представителей искусства. Род коженых, несет часть, дней, воронежский, и ну, у нас здесь кожини появились в 1835 году ну, к Василия, значит, почти в 1735 году это был в девятое колено Иван, Иван, Иван Васильевич Кожин самое главное, что вот здесь вот, когда я, мы изучали вот фамилии Кожиних, вот, имена передаются там брат на брата там разные, но самое главное, что они имели несколько сыновей там восемь детей там семеро сыновей и так далее, но они в основном, в основном они были военными, они учились Значит, они служили авиацию, и в основном это было привилегивание полки лейб -гвардии. это Семеновский полк, и Лейб-Гвардия вот Потом один сын, это Александр, который это известен для, для вас тоже. Вот, и вот Йосип Никитит Кожин, он, он воевал вместе с Суворовым. Это тогда уже Суворов пока еще не был фельдмаршалом и даже граб римницкий, но он разгромил турок из Кибурской косы. вот здесь отличился Йосип Никитит Кожин, и он Суворов не дождался. Он взял свою шпабу и подарил носить, и, и заслуживал это Павлович Кошик, который умер в 1899 году, у него было трое сыновей, но он не передавал. Это уже все находится, ну, в Сибасе, в вот в губернии. Что я сказала? Хочу сказать, что... Да, так, Макл, Теревна, да. прошу, сказать, прошу, значит, внимание, да. Хочу сказать вам, что, конечно, каждый раз, открывая чередной вечер, который посвящен вот этой вот нашей родной книге, Сараканюшина дом 4, вот, дом 4 в Сараканюшина, я э, хочу сказать, что всякий раз, я забываю, сказать, занимаясь здесь пост, службы, э, представительства Вологодской области. И э, Макуала Чочев. Э, я хочу, извиняюсь, тоже сказать огромное спасибо. Вот, давайте скажем большое-большое спасибо за это большое я. Да, вот эти две сестры, совершенно удивительные две сестры, тоже юные две сестры которые, которые э, весь э, свой...